В этом видео мы разберемся, какие последствия ждут должника после проведения процедуры банкротства, а также какие последствия ждут его семью. Интересно. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Ангулян Александр. Перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк в том видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, существует очень много мифов. Какие последствия будут после проведения процедуры банкротства? Причем это какие-то совершенно ужасные истории, чуть ли не из разряда того, что человек перестает существовать как личность, у него забирают паспорт, документы и все прочее, и он живет как как бомж после этого. No! No! No! No! Вот, это все, естественно, неправда. В интернете очень много мифов, очень много байев по поводу процедуры банкротства. Также это связано с тем, что вы больше никогда не сможете оформить на себя никакого, никакого имущества, не сможете выехать за границу и много-много разных историй. Давайте в этом видео разберемся подробно, какие же последствия в действительности ждут должника после проведения процедуры банкротства и как-то влияет ли это на его семью. На самом деле у процедуры банкротства есть всего лишь одно реальное последствия я против по это то, что в течение трех лет вам нельзя будет заниматься предпринимательской деятельностью, то есть вам нельзя будет оформить на себя ИП либо организацию ООО, например. Также в течение трех лет вам нельзя будет занимать должности, связанные с управлением финансами. То есть это такие должности, как генеральный директор, коммерческий директор, либо главный бухгалтер. Все остальные должности, в том числе и руководящие, если вы являетесь исполнительным директором в компании либо руководителем какого-то отдела, то на вас это никак не не отразиться. На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Что же касается оформления на себя имущества после проведения процедуры банкротства, то здесь нет никаких ограничений. Вы спокойно можете на себя хоть на следующий день оформлять недвижимость, транспорт и любое другое другое имущество. Также и на супругов-банкротов это никак не распространяется и они также могут на себя оформлять любое имущество. Что касается выездов за границу, то здесь тоже нет никаких ограничений. Это тоже все НИФ. И после проведения процедуры банкротства человек спокойно может покидать нашу страну нередко мы встречаемся с такими историями когда люди с крупных предприятий жалуются о том что им руководство говорит что если они банкротятся, то их могут уволить Ёбушки, воробушки. На самом деле такие случаи встречаются, они достаточно редки, но это уже зависит от самих работодателей и законом это не предусмотрено. Это уже зависит от политики предприятий, но сразу скажу, что такие случаи скорее исключение, чем правила и их крайне мало. Еще одно последствие, которое в принципе вообще никак не повлияет на вашу жизнь, это то, что в течение 5 лет после признания себя банкротом вам необходимо указывать о том, что вы признавались банкротом, если вы обращаетесь в кредитную организацию за новым кредитом, то есть если вы идете в банк и хотите взять еще один кредит, то вам нужно обязательно сообщить о том, что вы признавались банкротом. На практике это делается так, что у банка есть какая-то анкета, в которой заполняется информация, и там нужно поставить галочку «Признавались вы банкротом?» либо «Не признавались». Что касается распространенного вопроса «Дадут ли кредит?» после того, как человек признавался банкротом, то здесь все зависит от банков. На самом деле в законе нет никаких ограничений, то что банкротом больше нельзя давать кредиты. Вот. И здесь все зависит уже опять же от политики банков, либо это может быть какие-то микрофинансовые организации, дадут ли они вам кредит или нет. Но здесь важно опять же задуматься самому должнику, после всей этой истории стоит ли заново влазить в кредиты и опять повторять всю эту историю. В принципе логично. Теперь давайте разберемся, как процедура банкротства влияет на семью должника. И здесь ответ простой, она никак на семью должника не влияет. То есть, если что касается мужа или жены банкрота, то как раз-таки на них не распространяются никакие правила, и в том числе и по кредитам. И как раз-таки супруг спокойно может обратиться в банк за кредитом. И если у него хорошая кредитная история, то банкротство супруга никак не должно повлиять на решение банка. Друзья, если вы сомневаетесь, подходит вам процедура банкротства, либо не подходит вам процедура банкротства, либо вы боитесь последствий процедуры банкротства, или не знаете, как будет проходить весь процесс, и не знаете, насколько он сложен и сможете ли вы с ней справиться, то знайте, что вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией. Мы очень долго уже специализируемся на вопросах проведения процедуры банкротства и знаем этот вопрос от и до. Поэтому вы можете обратиться к нам за бесплатной консультацией бесплатной консультации мы детально разберем ваш вопрос и подскажем, подходит вам процедура банкротства либо не подходит. Это делается все бесплатно. В дальнейшем вы уже можете обратиться к нам за услугами по проведению процедуры банкротства и мы вам расскажем, как будет это происходить с нашей компанией и сколько будет это стоить. Но консультация у нас всегда бесплатная. Друзья, напишите в комментариях, какие мифы вы слышали про последствия после процедуры банкротства, что вас пугает, возможно, в данной процедуре и почему вы не хотите ее проходить? возможно мы сможем ответить на ваш вопрос и окажется что ваш страх он недействительный либо возможно вам э, дал совет кто-то какой-то некомпетентный юрист или ваш знакомый который не разбирается в этом вопросе поэтому обязательно пишите свои вопросы в комментариях мы на них на все отвечаем а, также обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми возможно кто-то из них сейчас находится в сложной финансовой ситуации и ему будет очень полезна данная информация потому что с помощью банкротства можно полностью списать все свои долги. Ну и конечно не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк этому видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был Унгурян Александр и компания Должник прав. Пока!